Лепота. Знакомый с детства звук. А какой сегодня день? Пятница. Первое июля мы снова на нелинге. Трава по пояс. И Мы начинаем с ней бороться Костя, передай тете Люсе привет Тетя Люся, пользуясь случаем Передаю привет Из самых недр -неленьких. Да, самая дальняя деревня На, на, на нынешний день живу, живая Живая даже а. Вот так вот все заросло Снимаю для того, чтобы Сравнить, что будет потом Когда мы поедем А вот наша героиня Наденька кем мы приехали спрашиваете вы в этот раз с нами василич василич передавай привет, привет, привет всем. это что, не чайник для воды технологической а то чайник воды для кипячения но мне воды не жалко так все вроде бы в порядке даже мыши не ходили молоко не выпили ничего не хотят а водов, а сегодня будет борьба с водами. Водов при прилетели за нами снелинги с Павловской. Думаете, что он делает? Его приперуло, он хочет в туалет. И вот поэтому первая дорога сюда косится до туалета. Потом будет коситься до бани. Вокруг бани и вокруг вокруг дома. Вот, вот такая нынче у нас жара. Фу. Пиво творит чудеса. Фу. Всего лишь стаканчик пива. И эта коса безостановочно. Безостановочно. Подносите где снаряды. Вот. Видишь, потихоньку, потихонечку. Мы выкашиваем. Вот, вот вдоль дома уже выкосили. Так, жара продолжается. Ждем пельменей. Привет! Мы сейчас поедем за водой. Я повторитель потерялся. Совсем? Совсем одна лампочка осталась. И нету? Кого? Повторителя? Да. Где-то выцарапало его этим самым, кустами. Ну так мы поедем за это? Да. Из-за этого я как типа не думаю, что мы не поедем за водой. А гайцы могут остановиться Я думаю, да? что мы такую с ними унивый, наверное, да? А? а у него разве такой же? У него, по-моему, другой походите. Вот это вкусняшка. Теплая. Ну все, короче, смотрите, у меня камера снимает все ваше происшествие На тебя? Нормально? Шеф потрогал, ну да, приводит Шеф потрогал, сказал, вот И мы поехали Не знаю, куда -то. Никто не захотел камеру взять Пришлось камеру надеть на голову, как. Как уж получится, да, извините, здесь, да, по-моему, вы заворачиваете? Mm -hmm. Вот. Вот. А смотри, туда проехано. Да, это мы же не ездим. Первый мы раз туда проезжали, там проезжали, на елку. Да это да что, пристань, ни фига вы там не, не, не, не, ездят. не ездят. ездили, ни фига. А, ну он же говорил, что проезжали эти самые, заценивали поля. Mm -hmm. а, вот они, решили что Заднее поле, они за пашут. Вот мы катали, катали, катали, катали, и ничего. Но зато нет. вот этой зубки нету, иван-чая. Видишь, что это самое, вот, где дорога есть, иван-чая нету почти. Почти. Я Это мы по Карповской катаемся. Опа, опа, ой, ой, ой, ой. полицейский. Это был вообще-то подвижачий лежащийся хорошо есть эти самые условные знаки камень тут, не камень, а тут этот а бок топ я туда лопату а взял а хотел, хотел скопать и что то никак ты не понял а что потому это? что каракашка хорошо прошел ты сказал О, мы на машине -то тоже проедут Ах, как я проеду а, на караках. Ах, как я проеду на машину без, карат. без карат. Дальше мы вот здесь воду выбираем. Здесь же Марик маленький... и. Ступеньки, ступеньки да, вот, да. Марк, мы нашли твои ступеньки! Да, да, да, да, да. А что ты будешь город назад? Волны? Выберись оттуда! На пониже, на блокировку, на всех мостах. -ху -ху. А не до конца. Чего вы Подождите сейчас. Слушай, давай здесь останемся прохладно. Слушай. Передачу дальше Значит ты дурак заедет а, да. Вы слышите, куда Ой, смотри куда мы приехали что вот... здесь такое -то? пошел в кости помогать да посмотри а, вот, вот смотрите да. куда меня загнали загнали надежду вообще Говорит, каракат каракат опа потеря потеря М -м Это мы где-то оборвали по лесу. А за водой-то мы сюда ходили. Я почему я говорил, что нужно было вот это дерево спилить, а его не спилили. Да ж надо было сюда заехать за водой. И наберем лодки здесь оставим завтра спустимся воды немного нормально щука есть вижу щуки много немерено но она не поймается решили сегодня здесь накачаем лодки завтра с утра чтобы было все хорошо как вода-то вода теплее чем в прошлый раз вот помнишь когда мы с тобой в прошлый раз приезжали в марте а -а -а. пойду пощупаю может обманываешь а не нет все я тебе да да да да да костя тут нашел другое место для набора воды а. камней ты сколько Смочиться. у вода на самом деле холодная. Я, наверно сейчас умоюсь этой водой. Здравствуй, Нелинга. Привет тебе от всех Нелинджан. Йоу. Прекрасная погода Не правда ли, месье? Не правда ли? Сударь! <существует> <существует> <существует> так, вот там, Так упаду, этот Так Как мы заскочили, да? Легко. Вот так вот и сейчас мы снова поедем по деревне. Как-то она тут стоит. как некачественно это. Вне Нет. зависимости от того, куда ты приехал, Сейчас зачем идет аутотренинг. Сейчас да, идет аутотренинг. Да, не глядя на то. Мы да, это Зачем самое, ты? Да. Что тут? Ты приехал? Мы тупо и, отдыхать Едем на рыбалку а, Расслабься, отдохни Червей да. взяли, удочку взяли спинки вот. сейчас Не стали... срослось там, предположим, с червями Да, вот, вышеупомянутыми Да и в нюхих чихпых Да, конечно нет, Я, я об нет. этом не думаю Молодец. Уважаю, вообще уважаю да, черви, это вообще ниша. Это рас. не главное, это ниша раса, да. ниша каста, это каста. польчатые. Они же из семейства, польчатые. Да, мы их используем. Мы просто. же польчатые не уважаем. Мы их мы используем. Их используем да. Да. Это, это, то, что, это то, что мы используем. Да, едем, едем. Да, да, да, да. да. Ну, против солнца. И поэтому, Василий. Ты же серьезный мужчина, ты взрослый да, человек. Ты даги. понимаешь, что это наша, наша э, как тебе сказать, вот эти кончатые. это подвид, да. который мы используем для своего благополучия. Да, да, да, да, да, да, да, на данный момент тебя хорошо. Сейчас мы тебя свезем на это самое. Лично мне на данный момент, момент просто обалденно. И не из-за того, что я усугубил 5 капель запретного зелья. Да, запретная жидкость. У меня еще немножко есть. Еще 3 капель. Нормально, нормально. Сангер, не дрова везете. Так, сначала мы свезем человека на эту самую. Куда? Ну, ну, ну куда? На не, куда? Не-не-не. Чтобы он уловил Харюса. Да поехали, давай. Я знаю, я тебе привез. Тихо, подожди, все грузимся. Пойдем, покажем дорогу. Вот здесь тебе надо будет вот туда спуститься. Вот. И на удочку кидать вон туда. Иисус. Чё, первый а, а удочку чего? Нет, я посмотрю, я удочку сейчас возьму, ну, все вижу. Здесь можно спуститься. Спрыгнуть. Ну, спрыгнуть. Смотри, даже вот с этого берега, вот здесь, вон туда ага. удочку забрасываешь, и он там хариус должен быть, понял? На мелководье здесь, да? Ну, вот ты вон туда. Он вот здесь может быть, вот здесь. Ну ты вот как бы типа, ну все, пробросай здесь. Ага. Все, понял? Все понял. Ты сможешь здесь спустись? Конечно, смогу. Ну смотрим, чтобы не было несчастного случая. Мы-то поедем обратно. У вас на рыбалке в были? Не надо. Берешься с удочкой? Конечно. И черви. Мы поехали спинги там налаживать. Подожди, подожди, подожди. Одинокий дончик. Ты берешь необходимое, а я беру Завтра, наверное, просто сумочку берем, еще что-нибудь там с собой и все. И вот мы снова в том месте. Где у нас водки Да, пишется. Да нет погонов, просто так. Так, на, на нем кочи голубые, наверное, Костенька дурак. Гоу <свят> <свят> <Go>, просто пидк. <фидю. свят> ксель-моксель. здесь явно кто-то тут был на берегу либо медведь либо рыбак это был медведь это был медведь что делал явно не рыбу ловил Ходил, медведь. Главное, что восечь не знает. Что тут рядом. ходил медведь? Ну что. Вас там, пытаясь счастье. Поймать Харюза. Если было чего нет, поймал, поймал хаюза, я кушка поймал, вот Васильевич поймал хаюза, вот. уже какой-то какой-то какой-то праздник. Васильевич ловить ловит на удочку, на червя. Я есть предлагаю идти домой, сварить уху из того, что есть, чтобы ее поесть. И теперь мы, счастливые обладатели, обалденного количества рыбов. Мычимся, как Павел Буре, русская ракета в гору. Бурбуре бурре бурбуре, бурбуре. да, да, да, да, Бжик-бжик-бжик-бурбуре. Летим, летим. Ну, видите же, опять же, все зависит от шофера. Шофер-то этот торпеда Шура торпеда да да да, да, да. Знаю, да, да, да, да, да Всех ямов он тут знает Мчимся Что с пальцами-то у тебя случилось? По-карповской По Карповской. Саня, дорогу делаем шире Ширее Ширше Вообще, абзац Чистим добычу Александр Владимирович зачухлянился но он же он же он буквально расчлениватель сегодня приехали О, вот вот. бац самое главное посмотри какой у него нож какой нож О -о -о. он такой йооо ааа -а. Даже жил. не надо прикасаться к рыбе, он сам шкуряет ее, же, сам. Живую. Живую. О, вот это нож. Ммм. где вы взяли такой бенч нож? Давай не будем Давай не будем. Вот этот утюг, в смысле колун. Да. С... Как бы под, дичь, под, под какую такую дичь? дичь? Мы сегодня ее снимали. Снимал эту Я не снимал эту дичь. Не эту... снимал? Я не снимал. снимал. Подождите, подождите, вот там за синей бочкой чьи-то две ноги. Давайте мы проследим. Кто же хозяин этих двух ног? Хозяин Стой. этих двух ног, стройных... Василич, ё! Василий, Василич, я Василич. Я знаю, Йоу. Хариуса, это человек, который победил Хариуса Уборол целого Хариуза Ну согласись, на водка была? Какая а, водка? А подожди, подал, подожди 21-0 Пытаемся Смотреть какой он Еды Васильевич берет пустой канистру. Значит, еда, еда. будет воображаемая. Александр Владимирович пытается показать, что он важный человек в этой жизни. Колхозник. Колхозник. Ездили на водоем. Василий изловил Хареса. Александр Владимирович. Конев наконец, на конев на пофолты ставить. Александр Владимирович изловил воконя. Небольшого такого Ребенка вот. Погода. Погода стоит отменная Как у классика сказано Ахлета красная, любил бы я тебя как бы ни зной, ни комары да мухи Со зноем у нас сейчас Все хорошо Зной отсутствует А вот комары и мухи Это просто абзац Я на данный момент Пытаюсь отмахнуться От машкары, От комаров И прочей бодяги Они лезут везде в лицо, в тазобедренный сустав, в ротовую полость. Да. Ну а что делать? Упираемся. Вот. Ну опять же, все зависит от того, как Александр Владимирович намашется вот этот ребухой. Что в народе зовут? Стойка. Йоу! Йоу! Команда Куда туда? Туда? Все, туда снимаю, туда, вот. Велено снимать туда. А на морском песочке, а я Марусю встретил, А в розовых чулочках талия в корсете. Ага, ага, талия в корсете. Ага, ага, талия в корсете. А где же ты, Маруся, с кем же ты гуляешь? Одного целуешь, а кусаешь. Ага, ага, а не кусаешь. Ага, ага, а, не кусаешь. Ага, ага, а не кусаешь. Алло. Ага. Брось заниматься таким, этим грязным делом. <плевый> Я же извлек из холодильника вот этот сосуд. Греческий. Александр. Вот ты знаешь, чем, чем можно я тобе чокаю. Я тобе чарую. Кто -то... Где? Выкаси. Самоз гниет. Поди, дорогой, пойди, поди. Мы с тобой меркнем сейчас по стакашечку охлажденного из холодильничка. Как ты? Насчет этого? Нет. А так и вон наш холодильник синеет вдали и... Все закрыто, нет. и все Завтра уже, Завтра а что уже что? второе число Завтра... Боже мой! Какая чудовищная провокация!